Я думаю, меня уже теперь слышно. Ждем буквально минутку, люди еще подключаются и приступаем. Нет, даже минутку ждать не будем, мы уже, в принципе, наверное, у нас уже запустилось все. Так. Сейчас пометочку себе одну сделаем. Друзья, всем добрый день, у кого-то добрый вечер, у кого-то доброе утро, все зависит от того, в какое время вы это смотрите, смотрите это в записи или вы смотрите со мной на канале. Меня зовут Анатолий Ильис, с кем еще не знакомы, я представлюсь, проживаю в Германии уже больше 20 лет, все это время занимаюсь бизнесом. Вот. И сегодня у нас с вами будет крайне интересная тема, мы сегодня поговорим с вами о, о таком феномене, как easy business community, то есть это сообщество, если переведем это название, там бизнес легко. О чем мы сегодня поговорим, небольшой анонс, что были заранее, то есть если кто-то попал на это видео и не знает, что его ждет, мы сегодня поговорим с вами непосредственно о самой платформе и ее сути, я покажу вам сайт, и мы сегодня поговорим с вами именно о маркетинговой стратегии, то есть какая маркетинговая стратегия была выбрана, то есть какую мы именно стратегию используем. Я вам покажу мобильное приложение, у нас их два. Я вам покажу блокчейн, мы поговорим с вами о децентрализованной бирже, мы поговорим с вами о децентрализованной автономной организации, то есть непосредственно самой концепции того, к чему мы идем. И мы поговорим о преимуществах, которые можно получить, принимая участие в этом сообществе. И, конечно же, в самом окончании вас ждут несколько анонсов. Все, вот теперь уже кто остался, тот, я полагаю, уже остался с целью. А, так, ваш экран виден всем участникам? Мой экран виден всем участникам? Может быть такое? Мне такое показывают здесь. Нет, мой экран еще не должен быть. Хорошо, <coughs> а, все, приступим. А, смотрите, в первую очередь я бы, наверное, хотел действительно уже показать экран и а, все-таки на поделиться... Сейчас у вас экран действительно должно быть видно. И а, поделиться с вами а, уже непосредственно самой идеей. Сейчас карандаши лишние что мешает. Смотрите, а, все дело в том, что а, у нас сейчас мы в такой ситуации, что знаний приходят все больше и больше. А, знаний, вернее, нам нужно все больше и больше. И вот мы простые люди нас их много на самом деле, да, а, вот мы есть такие, да, и нам необходимо получать какие-то новые знания. Почему нам необходимо получать новые знания? Да все очень просто, потому что вся информация в мире стала меняться очень быстро, очень быстро приходят какие-то новые технологии. То, что мы учили там 3-4-5 лет назад, то что там говорит 3-4-5 лет назад, даже то, что мы учили с вами уже а, какие-то три месяца, смотреть, в зависимости от того, еще, какая технология была, да, уже сегодня это может быть не неактуально. С другой стороны, у нас есть огромное количество людей. Это может быть люди бизнеса, это может быть какие-то бизнес-тренера, это может быть люди, у которых есть какой-то колоссальный опыт, которым бы они хотели поделиться. И как у этих есть сложности, так и у этих людей есть разного рода сложности. Сейчас буквально Сейчас я вам протирую здесь. Окей, продолжим. Что мы решили сделать? Мы решили создать такую платформу, которая объединила бы этих людей. Да? То есть этот сайт. Сейчас я вам покажу конструкцию, а потом покажу уже непосредственно сайт. На этом сайте могут приходить разные спикеры и, и давать свой какой-то контент. У них есть определенные преимущества. Ну, например, сейчас есть... Начнем со сложности. Да, Сложностью спикеров. Все... Вот реклама раньше... Мы что могли? Создать сайт, провести несколько семинаров, отснять видео, запустить где-то рекламу в какой-то новый город и так далее. Кто-то в онлайне это делает. В общем, все было просто. На данный момент становится все сложнее. То есть фактор номер один – это то, что в интернете появилась целая тонна всякого разного видеоматериала. И по факту, надо сказать, что в интернете есть все. Да? То есть люди, не зная того, идут в интернет и думают, что там они получат точные данные. Но, как правило, точные данные а, найти тяжело. Соответственно, люди платят за то, что они ищут эти точные данные. То есть точные данные имеют в виду это то, что действительно работает. Да? Они платят своими а, самыми дорогими монетами, которые существуют в жизни каждого из нас. Это секунды, минуты, дни и недели, и месяца. Да? Вот. Это первое, а, первая такая сложность. Вторая сложность. За счет того, что большинство людей идет и ищет именно там, а, то спикерам стало сложнее продавать свои курсы и занятия. Также им сложно это стало делать, потому что реклама становится все дороже, а эффективность ее падает на глазах. И Это вот та актуальная реальность, с чем сталкиваются практически все спикеры. Да? То есть, безусловно, то сейчас не нужно всех равнять там, под одну линейку. Есть выдающиеся личности, которые уже давно на рынке, которых люди знают, которые обладают мега-талантами. Да? Ну, даже и в их рядах уже появляются подобного рода сложности. Пока я озвучивал сложности спикеров, я затронул сложности людей. Мы с вами платим самой дорогой монетой за поиск нужного нам материала и контента». Вот. А что если мы создадим такой сайт, где подконтрольно будет выдаваться информация? Вот На данный момент мы работаем в таком режиме, что вот есть какой-то спикерский состав, да? то есть есть руководитель именно отдела, кто занимается приемом новых спикеров и, соответственно, нового контента, и он это сейчас сам отбирает и выбирает. А представьте себе такую ситуацию, что мы этот сайт готовим таким образом, что само сообщество будет решать, какому спикеру, когда говорить. И когда э, сообщество выбрало и сказало, что этому спикеру э, можно здесь говорить, мы же потом еще сообщество это и оценим. И тем самым мы устроим автоматический контроль качества э, видеоматериала, аудиотекстового материала, то есть в зависимости от того, у кого какой спикер, в том числе э, это будет, конечно же, мероприятие на земле. Что значит будут? Они уже частично идут. То есть если вы посмотрите ротмэп, э, то есть человек, который вас пригласил на это видео или показал, вы увидите, что на весь год запланированы уже мероприятия. И часть из них мы уже провели. Так, давайте посмотрим теперь может коротко как это будет выглядеть то есть вот, вот пришел какой-то спикер на наш сайт он говорит ой круто я такой-то человек то есть у него открывается анкета да, там он вставляет свою фотографию там он вставляет свое описание то есть свое позиционирование кто он и почему именно он у него должна быть возможность ставить может быть промо видео, Одно или два, там без разницы, а может быть анонс на какой-то его курс. В этот момент мы, люди, сообщество, обращаем, то есть он попадает в своего рода такой пуль. Да? В этот пуль попадают разные спикеры. То есть каждый спикер, который пришел, он может здесь зарегистрироваться. Вот. Теперь он попал в этот пуль. Мы с вами смотрим и проводим голосование. Не а, голосование а, происходит следующим образом. То есть я посмотрел его фотографию, я посмотрел его текст, говорю, да, круто, мне нравится, я думаю, что на этой площадке должен быть такой спикер. Все, поставил галочку. А, то есть точную схему и методику сейчас разбирать а не нужно, как это будет, тем более она еще в концептуальном состоянии, то есть она еще не утверждена до конца. да. А это все как раз сейчас дорабатывается. Вот. Теперь, следующим этапом, как только человек прошел отбор, и его одобрило сообщество, он получает доступ уже непосредственно на сайт. То есть на сайте есть расписание. Сейчас, когда я покажу вот этот концепт, я вам покажу уже непосредственно сайт, и как это работает. В расписании, когда он попадает, да, то есть у нас проводится с ним, как правило, интервью. Интервью, то есть чтобы знакомиться с человеком. То есть мы сообщество теперь уже не только знаем, кто он и его регалии, но мы хотим послушать его в действии. То есть как он думает, что он говорит, интересны ли нам будут его дальнейшие уроки. То есть это своего рода такое позиционирование. Да? Этот вебинар занимает я не знаю, там 20-40 минут. Когда этот вебинар прошел, он сделал анонс, и, как правило, для того, чтобы люди его полюбили и узнали дальше, он выставляет сюда, ну, кто как. То есть есть, я думаю, что в среднем это будет 3-4, я так напишу, 3-6 видеоуроков. То есть человек должен дать, просто определенно должен дать какую-то полезность. Но уже сейчас есть такие исключения, что уже есть спикеры, которые выдают по 24 занятия абсолютно free для участников сообщества. Знания в этом сообществе должны быть разделены тоже на 4 этапа. То есть они уже сейчас разделены. Первый этап, второй этап, третий этап и четвертый этап. Ну, что примерно на примере математики можно было представить. Да? Допустим, здесь вот у нас с вами арифметика, там дальше алгебра, геометрия, все, что с этим связано, и здесь вот в конце это метафизика. Вот. Поэтому есть четыре разных уровня а, доступа. То есть человек, а, для того, чтобы получить доступ к этому сайту, он а, по подобию Netflix, а, вот Netflix, да, то есть есть а, такой сайт, а, я могу платить там немецкую плату, и для этого у меня есть там целая тонна всякого разного видео, которое я могу смотреть удобное для себя время, то есть с целью развлечения. Ну и, с другой стороны, у меня есть а, какие-то видео, которые еще не вышли в кинотеатрах, но уже на Netflix я могу посмотреть. За это люди платят на ежемесячной основе довольно-таки приличные суммы. Мы решили пойти путем следующего. Делать не так, чтобы люди постоянно снова и снова платили, а чтобы у людей была возможность абонемента. То есть я один раз купил себе какой-то из этих уровней доступа, либо, может быть, сразу же четвертый, да, и я могу вот эти вот видео, которые, которые нам сюда проходят полезность от разного рода спикеров, слушать сколько моей душе угодно. То есть в зависимости от того, опять же, какой уровень доступа у разного из этих видео. Как правило, спикер, который приходит, он дает сюда какое-то видео, сюда видео, сюда видео и сюда видео. Все. И, соответственно, человек уже может отталкиваться. Это очень круто. Почему? Вот раньше я помню, когда я начинал свой путь становления, то есть я думал, что я сейчас посещу какой-то волшебный Семинар с каким-то супер волшебным спикером. Конечно же, там было шикарное позиционирование. И как только я его посмотрю, все, жизнь удалась. То есть все, деньги польются рекой, уважение, там признание, там, у кого какие цели. да, То есть все польется рекой. И вы знаете, каждый раз, когда я ходил э, то есть на фазе становления, то есть я уже говорил, я больше 20 лет занимаюсь бизнесом, причем фаза становления у меня заняла более 8 лет. То есть я 8 лет э, переформировал, переформировал сознание простого парня из Челябинского там, района, да, в интернационального бизнесмена 8 лет, да, причем интернациональным бизнесменом становишься тоже не сразу, то есть ты укрепляешься в какой-то языковой среде, то есть в какой-то стране, да, и потом ты уже дальше, в зависимости от того, какие у тебя идеи, можешь двигаться дальше. Я понял лишь одно, что а, какое-то единое занятие, которое бы я получил, и оно бы стало тем, что я искал, это не так. То есть на каждом из занятий, из каждых спикеров, это такой своего рода маленькие такие ступенечки, а, которые ведут меня, а, ну, на ту высоту которую я себе назначил. И поэтому э, было бы э, крайне неудобно, если бы мы, например, все спикеры, которые приходят, 150, 200, 300, и представьте, за каждого нужно было бы платить отдельно. А так у каждого, получается, своего рода есть такой один пожизненный абонемент. Я сюда зашел, я могу э, смотреть разного рода э, направления. Сейчас я покажу, какие уже сейчас есть. То есть эти направления, вот как только мы автоматизируем систему приема спикеров и голосований, э, э, они, конечно же, будут массово сразу же увеличиваться. Да? То есть будет больше заявок, все, что с этим связано. Но суть в том, что я могу отобрать именно из того количества спикеров, которые есть, какое-то нужное для меня направление, и уже непосредственно в него погружаться. Вот Это суть идеи, вот так вот это все началось. И еще, чтобы было понимание, а как же мы теперь будем контролировать, а теперь будем контролировать качество контента? Смотрите, сначала мы отбираем спикера, то есть если спикер нужен, и как только спикер провел выступление, мы даем ему рейтинг. Рейтинг. То есть рейтинг должен даваться не только что вот мне понравилось или нет. Или, например, не только должен даваться, там мне понравилось вот на 5 звезд. То есть, первоначально, понятно, сделан такой рейтинг. Да? А в дальнейшем это будет разного рода такой своего рода опросник. И за рейтинги, конечно же, сообщество должно вознаграждаться. Откуда будут браться вознаграждения, я вам расскажу чуть-чуть дальше. То есть, это целый большой мир, в который мы сейчас с вами будем вступать. Но перед тем, как мы пойдем к этому миру, я бы все-таки хотел разобрать с вами уже непосредственно сайт. Сайт на данный момент говорит на 1, 2, 3, 4 языка. То есть у нас мы взяли сразу четыре языковые среды. Я сейчас включу на русский. Обратите внимание, есть несколько направлений. Это network маркетинг, это одно из самых прогрессивных направлений, одной из самых прогрессивных направлений, которые вообще существуют. Все больше и больше компаний используют именно многоуровневые планы вознаграждений, потому что затраты на рекламу максимально снижаются, лояльность клиентов к бренду максимально увеличивается, потому что люди рекомендуют то, что им нравится самим. Это, безусловно, должен быть интернет-маркетинг, потому что мы с вами хотим того или нет, перебрались в интернет-мир, в интернет и там свои правила, их нужно знать. Поэтому здесь есть целый ряд занятий, как этим заниматься. Психология, финансовая грамотность. Многие люди думают, для того, чтобы стать э, финансово обеспеченным, я должен зарабатывать миллионы долларов. Это не так. Все начинается с мелочи И здесь есть прекрасные преподаватели, которые пошагово объясняют, с чего нужно начать, как себя структурировать и какие шаги нужно предпринимать для того, чтобы прийти в ту финансовую независимость, которую вы себе наметили. Лингвистика э, – крайне, крайне интересное направление. Вот Задайте себе сами вопрос, знаете ли вы людей, а, которые хотели бы выучить иностранный язык, например, английский или, например, испанский? А, а, и, или вот даже задайте себе вопрос, а для чего нужно это? Вот я сейчас прилетел с Москвы, у нас там было несколько форумов и встреч, да? а, и я узнал, я почему-то раньше даже об этом не догадывался, официант, который а, без знания английского языка, Uh, у него доход меньше, чем у официанта, у которого есть знание английского языка. Это просто как пример, да, то есть это не говорит о том, что эта платформа теперь только для бизнесменов. Я хочу сказать, что на этой платформе могут обучаться разные люди. Uh, с другой стороны, uh, здесь вы найдете uh, именно о непосредственно о самом сообществе, да, потому что это целая... Глыба, которая появилась буквально за последние пять месяцев в интернете, и э, сообщество просто расширяется просто большими шагами. Э, личная продуктивность, криптоэкономика. Более того, здесь еще не все, здесь еще э, появились уже сейчас занятия э, с детьми. То есть э, это очень большая нужда. То есть мы сейчас э, провели, ну сначала мы провели опросы, потом завели э, пару тренеров, которые занимаются нашими детками. Это... Э, Ментальная арифметика, это копирайтинг э, в инстаграме, ну и так далее. В общем, я сейчас просто не буду углубляться, вы сами сможете найти. Здесь есть, обратите внимание, расписание. Да? То есть, вот, например, если мы посмотрим на эту неделю, то у нас уже раз, два, три, четыре, пять, вплоть до пяти занятий в день происходит. Каждый студент просто приходит и выбирает, какое занятие ему интересно. Вот, например, что у нас ожидает на этой неделе? У нас есть криптоиндустрия, я смотрю, вот здесь вот... Э, на каком-то другом языке, это здесь просто русский включен, там, видать, когда настраивали. То есть давайте сейчас оттолкнемся именно от русских. Например, мастерство в жизни и в бизнесе. Урок 18 уже идет. Да? Если я, например, вижу, что урок 18 на ней смотрел первый, я могу зайти в раздел, найти уроки мастерства жизни и посмотреть уже начиная с первого. Сейчас я покажу дальше, как это устроено. Вот. Самосовершенствование или визуальная коррекция фигуры с помощью одежды. Посмотрите, уже пошли другие занятия. ЗОЖ, то есть практика очищения, восстановления организма. Я вам сейчас покажу, какие здесь спикеры есть, вам, я думаю, станет многое понятно. Феноменальная память. То есть перед тем, как люди приступают к изучению английского языка на курсе Алексея Бессонов, если что, Алексей Бессонов, это по версии Гиннесса, самый высокий IQ, в Украине. да, То есть это человек, который имеет несколько гиннес-рекордов, человек, который обладает действительно феноменальной памятью. А для чего нужна феноменальная память? Ну, потому что если я буду знать, как запоминать слова, и потом получу технику быстрого изучения языков, то я быстрее приду. То есть на курсе Алексея Бессона вы можете за три месяца заговорить на английском языке. Здесь есть фитнес-марафон, финансовая грамотность, ну и так далее. Я думаю, вы сможете зайти на сайт и сами посмотреть. То есть у нас есть о криптоиндустрии, у нас есть Личная эффективность Сенри Буха, в частности, предоставил для нас одно занятие в хорошем э, звуке и качестве записано, и так далее. Вот. Обратите внимание. Uh, у нас есть курсы, то есть если я нажимаю здесь сверху на курсы, то здесь вот я могу, увидеть ЗОЖ, криптоканал, easy School, это вот то, что я вам говорил как раз про деток, помните, да? То есть если я выхожу на эти занятия, то у нас вот уже здесь первые три урока. Uh, я, например, смотрел, когда uh, первое занятие шло, uh, вернее, наверное, мне лучше сюда перейти сейчас. Здесь у нас было позиционирование, сейчас, секунду. Вот, обратите внимание. На первом занятии, то есть ты когда сидишь, смотришь, когда детки вовлеченно занимаются уроками вместе со своими родителями. Что может быть лучше? Уже сейчас явно надвинутая проблема на нас ⁇ это коммуникация со своими детьми. То есть родители не могут разговаривать с детьми, дети не понимают родителей, и все это сложно. Так вот, представьте, уже здесь вы можете вовлекать своих детишек и вместе с ними заниматься. Это просто как пример, чтобы вы видели то, что я вам говорю, это точные данные. Я вообще люблю оперировать именно точными данными. Но я думаю, сейчас по ходу моего выступления вы сами это увидите. Вот, финансовая грамотность, фитнес-марафон, я еще не заглядывал, не смотрел, но это вот буквально то ли вчера, то ли, в общем, на днях только началось. Здесь вот у нас только, посмотрите, 22 курса разного. Кстати, вот здесь вот курс по продуктивности, ну просто... Ну, я не знаю, вам просто нужно это посмотреть. Это что-то невероятное. Создай желаемое. Это... Ну, в общем, я сейчас не хочу время тратить, я думаю, вы уже сами сможете посмотреть. А также вы можете переключиться на вебинары, посмотреть записи вебинаров, здесь их тоже огромное количество, плюс расписание, которое они не все входят. Вы можете выбрать языковую среду, вы можете выбрать себе спикера которого вы хотели, именно его индивидуально послушать. Кстати, вот здесь вы можете видеть, какое количество спикеров уже вручную добавлено. Вы можете селектировать по датам, если вам это удобно, или вы можете смотреть по уровням доступа. То есть у нас есть несколько уровней доступа, то есть мы начинали с четырех, но сейчас уже видим, что еще два просто было необходимо это Basic Plus у нас добавился и стандарт плюс Но я сейчас не буду углубляться это а, на сайте уже непосредственно если вы идете на где у нас тут было вот на easy business то здесь вы найдете в онлайн-курсах. То есть, во-первых, вы здесь можете узнать, что такое EasyBiz, причем здесь это записано маленькими занятиями по, там, я не знаю, 3-5 минут. Или вы можете посмотреть на английском языке, если у вас вдруг есть англоязычные партнеры. Ну а если вы уже нажимаете непосредственно здесь, то здесь вы можете найти и маркетинг-план, и погружение, и брифинги, и все, что с этим связано. То есть это своего рода такой виртуальный наставник, который вас сопровождает. То есть здесь вот на данном курсе есть три а, спикера. Спикеры uh, это у нас отдельная тематика и позиционирование. Здесь вот вы можете посмотреть uh, то, о чем я вам говорил до этого. То есть, у нас здесь есть и звезды, в частности, вот Александр Вайпрект, спикер из Германии, у него сам у него ведущий онлайн-магазин по криптоиндустрии. Это профессионал с большой буквы. Здесь есть Викарлов, uh, здесь есть. Uh, Ларс, мая, что у нас будет? То есть уже пошла интернациональная. ребуха посмотрите. То есть пошла реально интернациональное э, движение. Вот этот вот Эдуардо Санчес, это у него по личной продуктивности уже курс именно на испанском языке. То есть испанский язык. Uh, у нас есть Академия Нойра Маркетинга, они предоставили нам свои уроки и занятия и uh, начинают популяризировать наше сообщество в испаноязычной среде. В общем, как я уже говорил, у нас сейчас четыре основных такие среды, это, это, это русский, английский, немецкий и испанский. Ну, вот это, вот, наверное, то, что я хотел проговорить непосредственно о самом сайте и о этом концепте. Это действительно очень круто, люди приняли это во всем мире. Теперь я хотел бы затронуть с вами обязательно еще и что такое все-таки маркетинговая стратегия, что я имел в виду в самом начале. Под словом маркетинга стратегия я имел следующее. Смотрите, помните, я говорил, что мы же могли просто создать этот сайт, пригласить спикеров, дать им там всякие колоссальные условия. Кстати, для спикеров есть просто шикарнейшие условия, но я сейчас это не буду озвучивать, у нас просто по времени с вами не хватит. Да? Это потом отдельно на других занятиях мы вам покажем, какие условия получают спикеры и почему спикерам здесь интересно и крайне выгодно. И не только я здесь говорю о аудитории, конечно же, и о финансовой составляющей. То есть мы нашли очень гуманные средства, чтобы, чтобы для спикеров было максимально прибыльно, но и для участников сообщества должно быть максимально выгодно. То есть мы нашли вот, что-то такое среднее, между где всем комфортно. А это ведь крайне важно, чтобы не было перегиба в какую-то одну сторону. Вернемся теперь к маркетинговой стратегии. Конечно же, мы могли создать этот сайт, а, конечно же, мы могли заниматься рекламой, приглашать их спикеров и снова оплачивать рекламу, и снова приходили бы новые люди, студенты, и так далее. И продавали бы, продавали бы, продавали бы, продавали бы. А, мы пришли пойти другим путем. Вот если мы уже сейчас изначально знаем, что а, та стратегия, о которой я вам сейчас говорил, уже отмирает, но с другой стороны, а многоуровневые программы. А, или программы лояльности идут как раз с гору, но зачем же нам тогда придумывать велосипед? Мы э, решили пойти путем рекомендации. Если сюда пришел э, какой-то студент, и он говорит: слушай, классно, я прохожу курс английского языка, и мне это крайне нравится, он должен иметь возможность поделиться э, с другим, э, с кем-то из своих друзей, и он должен получить возможность тоже доступа к сайту. Как вы уже обратили внимание, я говорил, что здесь есть. Давайте я, наверное, сейчас сколько мы на второе перебрались. Я уже говорил, что здесь есть четыре уровня доступа. И что самое интересное, что если этот человек выбрал, например, уровень доступа номер два, то здесь уже прошел, ну, прошла какая-то оплата. И теперь обратите внимание, каждый раз, какая бы оплата здесь ни проходила, все 100% средств распределяются между участниками сообщества. Это сайт или сайт правоохранитель, это некоммерческая организация. Это создано специально для человека, чтобы люди могли самостоятельно и сами обучаться, и чтобы эти люди могли и этой же идеей, и этой же миссии делиться с другими людьми, со своими друзьями. И коли уж они это делают, тогда значит, мы стоим всегда за то, чтобы вы сделали, вам, вам и должно за это прийти. То есть все 100% средств, которые люди платят за этот единоразовый абонемент на всю жизнь, распределяются между участниками сообщества. И здесь начинается самое интересное. А как же распределяются эти суммы? И вот это вот вам, я думаю, сейчас крайне понравится, особенно люди, кто уже подкованный, знают, что такое сетевая индустрия. Мы здесь взяли очень простую стратегию. То есть если мы уже знаем, что все 100% средств должны распределяться между участниками, значит, наша задача была сделать это так, чтобы это было максимально комфортно и максимально быстро чтобы денежки переходили в ваши кошельки соответственно у нас в мире есть несколько маркетинговых направлений и мы выбрали четыре из них например это первое это Unilevel. второе направление это матрицы. Да? давайте вот так прорисую чтобы было понятно Четвертое, третье направление это бинары я сейчас объясню, почему я это рисую. И а, четвертое направление, которое мы взяли, это дельта. В каждой из этих маркетинговых планов есть свои преимущества и недостатки. Ну, просто чтобы примерно понимать, что я имею в виду, например, по Unilevel а, есть преимущество в том, что легко считать и показывать. Ну, например, я, у меня есть 5 студентов, которых я пригласил, они тоже по 5, я могу легко вычислить какую-то сумму. Это то, что интересно. В матрицах очень удобно, что здесь есть небольшие цели, которые ты ставишь, и при заполнении визуально ты видишь, что тебе еще нужно, то есть ты ставишь себе цели и что-то зарабатываешь. Но здесь есть одно «но». На первоначальном этапе это приносит просто колоссальные суммы. То есть я вот видел ребят, даже здесь вот с Европы, кто начинали, да, то есть представьте, что один человек в первый месяц вышел на доход более чем 60 тысяч евро. Да? То есть в первый месяц. В первый месяц срабатывает как раз вот это. Вот это мы называем между собой как пускач. Пускать. То есть мы решили, что все эти маркетинговые стратегии должны быть объединены в одном. Пускать нужен для того, чтобы люди, которые пришли сюда с коммерческими целями, чтобы они быстро выходили на хорошие результаты. И вот как раз вот эта составляющая, она с этим легко справляется. Цифру я вам сейчас только что озвучивал. Но здесь есть одно но. Все дело в том, что классические маркетинг-планы так или иначе где-то будут ограничения. И в какой-то момент, какой момент, допустим, маркетинг-план рассчитан на 10 уровней по уни да? А что делать, когда у вас ушла организация на 30-й, 40-й, 50-й уровень? В матрицах не лучше. То есть на первоначальном этапе зарабатывается много, но здесь такая фишка, что надо снова и снова и снова где-то кого-то приглашать, чтобы здесь хорошо а, зарабатывать. Тем не менее, вот в этой комбинации а, получил, получилась действительно такая, своего рода, гремучая смесь, а, смесь, которая очень быстро, в ближайшие 3-6 месяцев, очень хорошо, а, очень хорошо а, приносит доходы. Это время нам нужно выиграть для того, чтобы запустить бинар. Вот сильный лидер, глобальный лидер любит, конечно же, бинар. Здесь есть свои преимущества. А преимущество здесь в том, что что а, а, здесь у вас есть появляется возможность получать доход на неограниченное количество поколений, а, то есть по всей вашей организации. Вот у вас есть 500 тысяч человек, и вы можете со всех 500 тысяч человек получить вознаграждение, независимо от того, там до десятой или не были, или до тридцатой или до пятидесятой. Вот И а, также я знаю, что все эти топ-лидеры, они еще и любят всякие дополнительные бонусы Для этого была разработана Дельта Так вот Дельта, а, здесь а, устроена, она устроена по подобию матрицы Но в матрице там нужно выполнять какие-то условия для того, чтобы что-то получать В Дельтах же не так, как только в Дельту у вас где-то кто-то попадает Вы сразу же получаете процентуальное вознаграждение от суммы, которая была введена И это я вам скажу, очень жирный бонус, потому что здесь мы говорим о ну, а реально о больших а, суммах. Вот, а, и теперь давайте посмотрим еще в следующее. То есть, здесь понятно, а, для чего почему, например, не сразу бинар. Кстати, вот еще нужно обязательно сказать. Да потому что для того, чтобы нормально разогнать бинар, даже профессионалу экстра класса понадобится 3-6 месяцев, да? Если человек начинающий, то э, есть вообще вероятность того, что он просто до этих э, там, 6 месяцев не доживет, потому что сразу же не ощутил. Для этого нужен был как раз вот этот пускач. Вот. А бинар, опять же, включается, э, скажем... От, после 3-12 месяцев я это сделаю дельту здесь пошире, потому что в зависимости от того, какой уровень, чтобы все не равняли друг друга а под друг друга. То есть у кого-то одна скорость, у кого-то другая скорость. Да? Вот, Ну и здесь, понятно, оно уже идет дальше на разгон, это уже в разряд бонусов на машины, на дома и на поездки, и на все, что с этим связано. Более того, я вам скажу следующее, то есть эта комбинация, за счет того, что здесь все 100% средств распределяются, а почему именно 100% средств, я уже сказал, что все-таки это должно принадлежать людям, а дальше чуть-чуть расскажу, почему именно, то есть уже математически нам нужно было, чтобы именно все сто средств распределялись между участниками. Вот. мы делали подсчет, то есть вот если мы берем с вами вот этот я не буду брать, потому что здесь всегда по-разному сложно вычислить, в зависимости от того, какая активность, на каких уровнях и так далее. По классике более-менее можно высчитывать, то есть мы просматривали, высчитывали машинально разные маркетинг-планы. Вот здесь вот я вам могу сказать точно, То есть когда человек делает от 1 миллиона товарооборот, товарооборот обратите внимание, да, то у него в среднем выходит около плюс-минус 3%. Процента. То есть если человек сделал миллион товарооборота, за счет того, что часть организации ушла в те уровни, где он не зарабатывает, человек получает 3%. То есть это от одного миллиона товарооборота где-то 30 тысяч. А, по <coughs> бинару, тут ну, картина немножечко другая, но не намного больше. Здесь мы уже с вами колеблемся от 3-5%. Причем это в идеальном случае, и мы, когда машина, машины высчитывали, мы не могли посчитать подводные камни. Все дело в том, что в любом бинарном маркетинг-плане есть разного рода ограничения. Например, в день можно заработать только столько. Например, например, что все, что переливное, идет в самое влево, в самое или в самое право, самое низ. Это не случайно, потому что вот эти бинары первого образца, они, как правило, скамовые. да, То есть, поэтому есть еще один недостаток. Как только лидер выходит на какие-то хорошие объемы, и у него есть какие-то перевесы, его по какой-то причине убирают и удаляют. Это все то, что мешает сетевому маркетингу. То есть, мы хотим избавиться от этого и показать. Так вот, здесь три 5%. за счет того что мы сделали вот такую комбинацию и высчитывали тоже на тот же миллион у нас вышло по доходам 186 процентов и это согласитесь намного больше чем вот это и это согласитесь намного больше чем вот это то есть по факту получается люди которые популяризируют наше сообщество они зарабатывают чуть ли не в 6 раз больше причем мы Максима... мы эти подводные камни просто поубирали, то есть мы знали, с чем сталкиваются лидеры в разных организациях. Это что касается маркетинговой стратегии. Я думаю, здесь сейчас более-менее понятно, если вам это нравится, можете поставить плюсики, кому нет, поставите минусики, и там, где идет коммуникация, то есть вы сейчас сами сможете увидеть, нравится это людям или нет. Я же пока покажу вам следующий сайт, то есть есть сайт сообщества, то есть если у вас есть возможность популяризировать этот сайт, и вы привлекаете новых студентов, то у вас должен быть сайт, на котором вы э, сможете управлять своей организацией. То есть у вас должен быть рабочий стол. Да? То есть, например, вы можете а, завести нового студента вручную, вы можете даже ему а, оплатить, сделать подарок. Кстати, подарок на «Basic» и на «Basic» вообще это, кстати, очень классный подарок, потому что люди заходят, они уже получают там что-то больше, чем 100 видео, они вовлекаются и потом сами уже выбирают, на каком, а, на каком уровне доступа им работать дальше. Здесь вы видите посещаемость сайта, то есть вы сейчас видите, где, где какие студенты сейчас находятся. Да, то есть по всему миру. Здесь вы видите последние регистрации с каких стран. Да? Кстати, вот смотрю, последнюю неделю Индия начала прям активно прогрессировать. У вас, конечно же, должен быть кошелек, то есть вы должны иметь возможность пополнить, вывести, сделать перевод. Все работает вам в автоматическом режиме, поэтому это крайне удобно. По маркетингу, помните то, что я вам рассказывал, линейный, матричный, бинарный, дельта. То есть у вас должна быть возможность отследить, Ой, я, наверное, на линии не зря нажал, у меня просто на этом аккаунте первых линий там больше тысячи уже сейчас будет подгружать. То есть вы должны иметь возможность полностью все отследить, то есть и все ваши балансы, ну и все, что с этим связано. Вот так вот выглядит матрица. То есть сейчас она подвозится. Матриц здесь много разных. То есть, те, кто уже с этими направлениями работал, то есть вы можете видеть, например, ваши закрытые матрицы, то есть, какие у вас уже вы можете сделать по ним там переходы, то есть, где какие люди у вас в каких матрицах были. То есть вы можете видеть, сколько мест. Например, я вижу, что у меня в какой-то матрице 4-14 мест закрытых. То есть я могу просто на нее перейти, посмотреть, где мне здесь, что нужно сделать, там, ну и так далее. Вот. Здесь вы можете видеть свой бинарный маркетинг. Здесь тоже по факту очень просто, здесь есть автоматические э, распределения, то есть по факту в, по умолчанию включены такие настройки, что вам не нужно ничего придумать, вы просто берете и... Вы просто берете и по реферальной ссылке работаете, либо мануально добавляете. То есть система настроена таким образом, чтобы максимально комфортно шло распределение. Вы можете видеть все свои транзакции, вы можете видеть статистики. Мне, конечно, на этом аккаунте лучше не надо было показывать, потому что слишком, у меня уже длинная здесь. У вас есть поддержка. Обратите внимание, поддержка даже каким образом устроена. Статистику я сейчас показывать не буду, мы сейчас все равно будем... Ее заново делать. Смотрите, как устроена поддержка. Все идет в email-формате. И вот здесь, вот у нас вы можете отправить запрос. То есть, вот у вас, например, какой-то вопрос, и вы хотите его уточнить. Или оставить предложение. То есть, это сообщество оно принадлежит никому и всем. да. То есть это говорит о том, что вы, участник, являясь участник, участником сообщества, являетесь также владельцем. Поэтому вы имеете право голоса и вы можете оставлять предложение. Вы можете выбрать тему, на которую вы оставите, вы можете выбрать категорию, в которую вы хотите, вы можете писать текст. Более того, как только вы это сделали, участники сообщества могут голосовать, соответственно, разработчики могут обращать внимание, обращать внимание на то, что просит сообщество, и, соответственно, они уже могут, ну, как работать в этом направлении. Это реально очень очень классная система. Более того, за счет того, что мы знаем, что этот сайт, кстати, тот сайт у нас работает пока на четырех языках, этот сайт уже работает на, на, на здесь больше языков. Ну и что самое интересное, сейчас мы заканчиваем тестирование автопереводов. Что такое автоперевод? Давайте я вам, наверное, может на примере покажу. Вот я, например, вижу слово «конференция». Я считаю, что он здесь ошибка или, можно было бы по-другому написать. Я два раза на него нажимаю и предлагаю перевод, и выбираю, на каком языке. То есть сейчас мы протестируем. На тех языках, которые у нас уже есть, базовые. Как только мы будем видеть, что вся система работает как часики, все хорошо, здесь можно будет еще выбирать, например, язык из какой-то страны, там, с Ямайки, например, да, и со всего мира люди самостоятельно смогут переводить этот сайт. Тем самым мы сэкономили огромное количество времени. Если люди появляются в какой-то новой языковой среде, то есть они больше не отклонят зависимые, они самостоятельно смогут переводить эти сайты. Тут же есть раздел «Переводы», и здесь вот уже голосуется, кому то есть какой перевод был предложен, и люди опять же голосуют. То есть, да, здесь так, здесь так. И, соответственно, сайт уже в автоматическом режиме, там, при определенном алгоритме, когда уже точное понимание происходит того, что вот здесь, вот, например, да, написано там вебинары, а, здесь кто-то говорит 11, да, а 13 нет. То есть, ну, тоже понятно, что это слово не будет там переведено так, как надо. А, в общем, эта фраза ⁇ это вот локализация. Да, то есть, это то, что сейчас вот уже базовое. Сейчас я знаю, что сегодня у нас по плану ночью будет обновление. Вы, э, наши участники сообщества, то есть те, кто занимается популяризацией сайта, они получат также возможность статистики с графиками, э, чтобы это было доступно для анализа, для того, чтобы они могли работать еще более эффективно. Также мы прекрасно даем себе в том отчет, что э, наши люди становятся все более и более мобильными. Это что имеется в виду? А имеется в виду как раз следующее. Для людей должно быть ну, как создано мобильное приложение. Давайте посмотрим, как оно выглядит здесь. Мобильное приложение у нас сейчас уже полностью готово, то есть мы уже отгрузили все данные, все номера, все, что от нас нужно. Все, что от нас нужно, мы уже отгрузили на Apple и ждем подтверждения. То есть первое мобильное приложение, которое мы выпустили, это для iOS. То есть большинство наших разработчиков, мы сами мы работаем на iOS, поэтому нам крайне э, ну, удобно будет именно сделать так. То есть следующим направлением, когда мы уже отточим все точки, когда мы уже будем знать, что да, все, вот так должно выглядеть мобильное приложение, мы уже э, переведем его на Android. То есть на Android будет переводить быстрее, и там не нужно так долго ждать подтверждения. То есть если у нас уже Apple принял в то на Android там все будет намного проще. Также заодно, колледж мы вышли, вы можете посмотреть, около пяти месяцев назад мы сделали релиз альфа-версии, то есть официально сообщество приступило к работе, это 1 марта, но за счет того, что у нас все-таки была альфа-версия, у нас там не было, конечно, реферальных ссылок, нам нельзя было делать там, рекламу в социальных сетях, то есть всем этим заниматься. Тем не менее, на сайте зарегистрировалось 43 39 человек, и из них 27 924 активных пользователей, пользователей, да, то есть это это как раз то, о чем я говорил, что феномен маркетинговой стратегии, которую мы выбрали, то есть мы заплатили ноль денег за рекламу, и тем не менее, когда аналитики видят то, что мы здесь показываем, они говорят, обалдеть можно. Вот, у нас здесь есть рабочий стол, у нас есть кошелек, вы можете анализировать всю свою структуру, матрицы, дельты, бинары, вы можете видеть свои транзакции, и, конечно же, вы можете выйти из мобильного приложения. То есть уже только на этом мобильном приложении мы сделали 35 обновлений и готовим еще целый релиз. Но но я вам так скажу, что не только, не только мобильное приложение должно быть, должно быть не только для сообщества, но и все-таки мобильное приложение должно быть и для обучалок. Потому что, что что делать, если вдруг у меня, то, что я вам сейчас вот здесь показываю, это вот мобильное приложение, которое мы готовим для именно контентного сайта. А все дело в том, что мы хотим, чтобы наши студенты могли обучаться в любую свободную минуту. Я на перемене где-то, я где-то в метро, я жду где-то в очереди еще где-то, еще где-то, я где-то на даче. То есть мобильный телефон у меня всегда с собой. И, конечно же, я могу выходить и на сайт через мобильный телефон, но все-таки мобильные приложения имеют место быть, в них удобнее, более доступные кнопки, в общем, все понятнее. И поэтому мы уже какое-то время назад, там пару месяцев назад, уже приступили к разработке именно мобильного приложения для нашего контентного. И то, что вы сейчас видите, это я попросил разработчиков, чтобы сделали запись именно того, что уже сейчас готово. И совершенно скоро цифры, если вы еще со мной не знакомы, скоро привыкнете, мы не озвучиваем практически никогда. Ориентир, говорим, примерно тогда, в какой-то там месяц там, или квартал, но не более того. То есть мы не привязываемся на даты, потому что мы не знаем того, чего мы не знаем. Конечно же, мы стараемся, конечно же, мы расширяем штат, Конечно же, мы улучшаемся, собираем обратную связь, все, что с этим связано. Но а, мы не можем знать того, чего мы не знаем. Например, а, мы запланировали релиз там, на какое-то время, да, а один из разработчиков в этот момент просто выбыл ну, по болезни, там, по какой-то другой причине или еще что-то. То есть весь процесс останавливается. Но сообщество сидит и ждет. Вот сказали, не сделали. Вот а, люди, кто с нами работает сейчас на протяжении пяти месяцев, они уже прекрасно знают, что мы сначала делаем, а потом говорим. Кстати, а, если среди нас есть участники сообщества, вы можете в комментариях сейчас писать да это действительно так есть ну или там в чате который который там сейчас ведется да я сейчас к вам тоже чуть, -чуть туда позже присоедините у нас будет с вами 15 минут ровно на вопросы и ответы я говорю сейчас очень быстро потому что рассказывать есть много о чем а время крайне ограничено вот я думаю по мобильному приложению сейчас более-менее понятно то есть по одному и по второму а теперь давайте предлагаю перейти уже непосредственно к сути того, почему же я тогда все-таки сказал, что все сто процентов средств должны распределяться между участниками. Все дело в том, что мы создаем здесь децентрализованную автономную организацию. Что это значит? Децентрализация это понятие появилось давным-давно, но в последние годы, то есть в ключе блокчейна, оно используется все чаще и чаще. То есть мы хотим, чтобы у этого сообщества не было централизованного управления. Мы хотим, чтобы все участники сообщества самостоятельно решили, что для них хорошо, а что для них не нужно. Вот, и поэтому это децентрализовано. То есть участники сами принимают участие в том, в развитии этого сайта или вообще этого феномена, как easy business community. Автономное означает, что у нас нет... То есть оно абсолютно самостоятельно, да, то есть и организация, то есть понятно, что это все а, на сайте. Для того, чтобы а, создать децентрализованную автономную организацию, нам нужен блокчейн. Блокчейн. Да, давайте вот так вот напишу. Блокчейн. А, я знаю, что среди нас наверняка есть люди которые еще не знают, что это такое блокчейн, может быть, в двух словах, если затронуть, то есть это вам нужно себе так представить, что появилась возможность, где невозможно подменить данные. Да? То есть есть какая-то среда, и в этой среде присутствует доверие без доверия. Да? То есть здесь нет человека, который может вас взять и уволить, взять и там, убрать у вас каких-то людей, переставить их куда-то. Или, например, вот вы много зарабатываете, ах, возьму там и обсчитаю вас. То есть на блокчейне в этой децентрализованной организации все кристально прозрачно, то есть код открытый, все люди видят все транзакции. Понятно, никто не знает, кому они принадлежат, но все открыто. да. И это очень большое преимущество. Я знаю, что блокчейн – это занятие не из простых, но я вам так скажу, что наш блокчейн запустили уже 5 месяцев назад в онлайн-среде именно в крипто-среде нас еще не знают опять же, с чем это связано с тем, что мы сначала делаем, а потом говорим да? потому что в среде Блокчейн-разработчиков и вообще вот в этой среде нетворк э, маркетинг люди не сильно любят, поэтому если уж выходить сюда с флагом на этот рынок, то лучше уже выйти с готовым продуктом, чем мы и занялись. То есть блокчейн, я вам сейчас покажу, мы уже 5 месяцев назад запустили нашу первую, э, первую ноду, и вот здесь вот по факту э, на экране э, вы можете посмотреть, как это устроено. Сейчас я звуки уберу. Я знаю, что большинство из вас сейчас смотрит и думает, что это такое вообще, какой-то черный экран на каком-то черном экране и какие-то цифры, буквы. Вот так выглядит блокчейн изнутри. Да? То есть на данный момент интерфейс еще не прикреплен, то есть то, что вы видите, видели сейчас до этого а, в партнерской программе, это все, ну или как на сайте а, сообщества, да, это все будет соединено с другим. Здесь будут и рейтинги эти, здесь будут и голосования эти, причем, представьте, как важно, вот приходит какой-то спикер, там деньги есть у него, говорит, ой, дайте мне рейтинг 5 звезд, я вам заплачу денег. На этом блокчейне или, скажем, в нашей концепции это нереально. Деньги нас не интересуют, нас интересует качество контента, нас интересуют довольные участники сообщества, Вот это нам. Интересует. А вот это как раз обеспечивает нам блокчейн, точно так же и по, по маркетинг плану, по вознаграждениям, по начислениям, это все должно работать полностью автоматизировано и э, кристально прозрачно, то есть максимально прозрачно, как только это есть. Ну, я думаю, могу сейчас вам и дальше показать, но по факту, если мы с вами не блокчейн-разработчики, то то, что я сейчас здесь показываю, для вас это будет... Ну, просто черный экран с какими-то черными цифрами. Просто я хочу, чтобы вы понимали и видели, что здесь а, а, реальные вещи. То есть то, что я вам даю, это точные данные. А нам с вами, как бизнесменам или начинающим бизнесменам, крайне важно отталкиваться именно от точных а, данных. А, для того, чтобы... Здесь проходил обмен, то есть понятно, что э, здесь будет несколько э, разных монет, и сегодня не является целью этого вебинара разбирать, почему именно эти монеты, и как они называются, и как они будут расти в цене. Поверьте, у них есть и название, и четкий план, как они будут расти в цене, и что с ними будет происходить, и как это все устроено. Для того, чтобы нам полностью работать в децентрализованном режиме и не зависеть от третьих лиц, таких как биржи, какие-то обменники или еще что-то, было принято решение разработать полностью свою децентрализованную биржу. Она была по факту запущена также 5 месяцев назад. То есть сейчас я вам показываю интерфейс разработчиков, на нашей децентрализованной бирже, то есть мы сделали еще так, что все деньги сообщества будут также храниться в децентрализации. То есть это же не мои там или никаких каких-то наших разработчиков. То есть у нас нет к этому доступа вообще. То есть мы такие же, то есть я в частности такой же простой участник, как и любой другой студент, который присутствует на этом сайте. Я также здесь обучаюсь, я также имею возможность популяризировать этот сайт, я также имею возможность получать доходность. Поэтому для меня также, как и для других, крайне важно, чтобы все работало максимально корректно. И поэтому мы, соответственно запускаем еще и все обмены, вводы, выводы через свою децентрализованную биржу. Сейчас я здесь, может быть, чуть дальше перемотаю, чтобы вам все не смотреть. Здесь вы просто можете посмотреть, какие у нас функции здесь есть, то есть по факту, сейчас я покажу, здесь стаканы есть, все, то есть вы можете выбирать монеты, обменивать эти монеты, выводить эти монеты, и все, что а, с этим связано, то есть, ну, как обычно, децентрализованная биржа а, должна быть устроена, вот так она и устроена, единственная просьба сейчас не обращать на дизайн, это абсолютно не наш дизайн, а, здесь просто нам нужно, чтобы техники протестили весь функционал, а, и поэтому... Поэтому мы с дизайном вообще не заморачивались. То есть это было перенято. То есть, кстати, я не сказал, это все пишется на графене. Кто, если знает, сейчас поймет, что это очень мощный, модный, модный современный язык программирования. И EOS на нем BitShares сделан. То есть мы по факту сделали hard fork от BitShares и, и разрабатываем здесь все по тем технологиям. Это очень быстрый блокчейн, то есть мы уже сейчас держим... 100 тысяч транзакций в секунду, а если кто-то не знает, много это или мало, виза, я думаю, уже большинство людей знает, виза держит 50 тысяч транзакций в секунду, то есть здесь по факту X2, то есть это очень мощный, быстрый, современный блокчейн, который вы совершенно скоро получите в свое пользование. Также я бы хотел обязательно отметить, так, ну все, я вам сейчас показал то, что я хотел, теперь можем посмотреть пару минут на меня. А также хотел крайне отметить, что есть огромное преимущество вот этих вот сообществ или нашего сообщества в частности, что у нас есть разного рода скидки. Например, за счет того, что у нас много, к нам обращаются разного рода организаторы блокчейн-конференций, каких-то других конференций, каких-то других там, я не знаю, занятий, каких-то спикеров, и участники нашего клуба или нашего сообщества, если так это называть, получают туда скидки. Скидки вот, например, совершенно недавно в Москве прошла самая большая онлайн-конференция для женщин, для женщин, для криптоженщин, дали как сказать в мире это криптолегия, и наши участники эксклюзивные и единственные. За счет того, что нас много, и, соответственно, организаторы нас знают и уважают, получили 30% скидку. А тематики были просто шикарнейшие, то есть это были люди из правительства, из Госдумы, это были с разного рода, с национального инвестиционного фонда БЛРФ. В общем, много было всяких спикеров, и люди по факту получили возможность благодаря тому, что они участники сообщества на 30% дешевле. Что касается разного рода программного обеспечения, уже сейчас у нас больше 20 запросов о том, чтобы предлагать, свое программное обеспечение на нашей платформе. То есть на данный момент мы делаем отбор, то есть мы находим этих разработчиков, смотрим насколько это полезно, полезно ли нашим это будет людям. Вот. И следующим этапом на заднем фоне мы сейчас дорабатываем уже marketplace. То есть на нашем marketplace можно будет покупать продавать курсы, я не знаю, там, видеокурсы, можно будет продавать семинары на земле, все, что с этим связано, можно будет продавать разного рода и покупать разного рода программное обеспечение. Что самое интересное, это все прошито партнерской программой, да, то есть вот как, чтобы было примерно понимание, Например, есть какое-то программное обеспечение, и оно предлагается на этом сайте. То есть по факту можно было бы использовать там просто трафик этого сайта, и люди все равно лояльны, уже они бы брали удобно для себя программу и этим пользовались, но мы пошли дальше. Мы сказали, коль уже у нас есть реферальная программа вознаграждений, то у каждого человека должна быть возможность не только купить это программное обеспечение, но и порекомендовать этому своему близкому, даже не участнику сообщества, и купив ее, он должен получить за это вознаграждение на неограниченное количество поколений. Во всей организации. Это крайне интересно. У нас сейчас просто времени с вами не хватит разбирать, потому что только про это можно час-полтора рассказывать. Но я думаю, сейчас суть уже ясна, насколько это интересно. Вот. И сегодня у меня еще есть несколько анонсов, и после анонсов у нас с вами будет 15 минут, где мы с вами в открытом режиме пообщаемся, то есть я открою ваш чат, то, что вы мне пишете и, и отвечаю на ваши вопросы. Хорошо, что касается анонсов. Я, вы помните, я говорил, что у нас сейчас проходит по всему, по всему миру, уже, наверное, так можно сказать, ну, за исключением пока Азии, Азии, Америки и Индии, да, то есть наше, скажем, русскоязычное пространство, это и Европа, вот так скажем, да. Следующее мероприятие, которое мы проводим, это будет в эту пятницу в Алмате, поэтому если вы с вами находитесь в Казахстане, или рядом с Казахстаном, или вы, может быть, не там, но у вас там есть знакомые. Просто трубите в трубу и приглашайте. Там а, топовые спикеры сообщества встречаются и будут делиться своим опытом. То есть там будет действительно очень интересно. Сейчас подобные конференции у нас уже прошли в Москве. Обратная связь просто шикарная. А, такая конференция прошла у нас а, в Австрии. Людям крайне понравилось. То есть австрийцы вообще в позитивном шоке. То есть они никогда даже не знали, что такое бывает. А, там у нас... В общем, там сейчас прошло прям целый ряд выступлений. В Барнауле нужно обязательно отметить, то есть там э, на презентацию этого сообщества пришло более чем 600 человек. То есть ребята э, крайне профессионально организовали им прям вот отдельный э, поклон до земли от того, как они в это все дело вложились. Вот, поэтому в Алмате используйте, будет это в пятницу, я буду также выступать, но, к сожалению, только через онлайн, через скайп, то есть какую-то часть, в общем, приглашайте туда своих знакомых и близких, им очень понравится, они получат море эмоций и удовольствия от этого мероприятия. Вы тут, почему я не могу присутствовать в Казахстане, потому что мы здесь проводим в Германии мероприятие, это город Форцайн, поэтому если у вас есть знакомые друзья в Германии, Просто отсылать их сюда. Мы здесь проводим своего рода такой бизнес-форум, это по-немецки называется, по-русски это форум знаний. Мы пригласили несколько знаковых тренеров, то есть самый лучший uh, тренер по продажам. Он, к сожалению, в связи с тем, что у него свое мероприятие, сможет выйти только через Skype, но обалденный контент вы уже точно получите. В Райнер приезжает Ларс Майер, то есть есть реально серьезные спикеры, и у меня будет также час, где я поделюсь сообществом а, своими мыслями по дальнейшему развитию. И в следующее, следующее событие, которое мы организовываем, это в Минске пройдет блокчейн-конференция, а, там приглашены просто, ну, просто шикарнейшие спикеры, Uh, то есть я сейчас делаю такой небольшой анонс это будет в конце мая, если не ошибаюсь, 25-26 uh, вам понравится все. Более того, вот опять же, вернемся если, uh, к преимуществу uh, кто в сообществе, например, да, uh, эта блокчейн-конференция выделила для наших VIP-участников 150 карт. То есть, если вы являетесь VIP-участником сообщества, то вам не нужно будет вкладить, платить входной билет. Uh, то есть, ну, опять же, первым есть людям, кто успеет, да, то есть, 150 человек смогут посетить эту шикарнейшую конференцию, по актуальным темам пройдут профессионалы своего, те, своего дела на этой конференции, и 150 участников наших VIP-участников смогут принять участие без оплаты. Поэтому вы все туда приглашены, совсем скоро вы увидите сайт, какие спикеры и все, что с этим связано. И также вы на сайте сможете увидеть получить возможность заказать для себя такой билет. Вот. А Теперь у меня есть небольшой анонс по программному обеспечению, к которому мы в следующий готовим вход на нашу платформу. Я, наверное, сейчас снова открою экран. Один момент. Да, я сейчас снова открою экран и покажу, покажу вам, что я имею в виду. Перед тем, как я... Сейчас, секундочку, я просто сразу же на сайт зайду, я до этого не, не открыл. Если у меня минутку позволите. пока можно поставить плюсики, если вам нравится то, что услышите, минусики, если вам не нравится что услышите, вот. Или написать небольшой комментарий, чтобы другие слушатели видели, как другие это видят или слышат или а, реагируют на то. Так, секунду. Криптонойд. Сюда загружаем. Да, у меня есть. Давайте я вам теперь покажу совершенно новый сервис, который скоро будет представлен миру, то есть мы говорим с вами, о, ну, по, по плану стоит это на середину, на середину июля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 с определенной скидкой в общем будет получать дешевле вот, и конечно же акция все дело в том, что у нас очень плотная связь с разработчиками именно этими и у нас получилось так, что мы как сообщество то есть, объяснили и решили совместно уже, что нужны тестовые клиенты. То есть чем больше будет тестовых клиентов, тем быстрее будет развиваться этот сервис. Тем более, что этот рынок рекомендаций еще никто не отменял. То есть если у меня, например, тысячи человек, которые потестили эти сигналы, они им нравятся и они их рекомендуют, то это значит, что у меня товарооборот может быть намного больше, чем я буду разгоняться с нуля и без системы рекомендаций. У нас была акция, все, кто приняли участие на Basic Plus, там что-то суммарное, то есть вы получаете там что-то больше 100 видео обучалок на сайте, да, и вам уже free на 6 месяцев шло, акция закончилась. То есть она закончилась у нас с вами. Буквально вчера, 30 числа. И продлевать эту акцию, ну, у нас не получилось продлить эту акцию, то есть все. то есть, ну, В общем, нужное количество тестирующих клиентов набрано уже было в первую неделю. То есть все, акция полностью закончена. Вот. Но тем не менее, по просьбе наших топ-лидеров сообщества, они обращались к нам. Мы увидели, что мы сами где-то были в перелетах, то есть где-то вовремя не смогли донести информацию. У нас англоязычное сообщество, а немецкоязычное сообщество вообще информацию практически не получало, потом, не получило, потому что они не поняли, что это за сервис, для чего он нужен. И, в общем, мы обратились снова к руководству, то есть у нас вчера шли длительные дискуссии, что нужно нам эту акцию. В общем, продлить ее не получилось, но смотрите, сейчас возьмите ручки и запишите эти точные данные, то есть в обращении скоро это будет тоже написано. В общем, у нас сейчас новая акция, Всех, у кого до 15 мая будет приобретен Basic+, Plus, ну Basic+, Plus по, по деньгам это что-то около 120 долларов, то у них будет на 3 месяца включен этот сервис. Еще раз.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 непосредственно, где идет у нас с вами вебинар, и э, поотвечать на ваши вопросы. Кстати, вот всем привет сейчас. Давайте я вам включу, чтобы вы тоже видели, что я вижу, что я читаю, что я не читаю. Так, вот сейчас вам нужно быть видно. В общем, друзья, всем привет. Теперь я вижу, что вы читаете. Э, можете... можете Сказать, что вы хотели сказать. Так, Анатолий, по продуктам здесь есть вопрос. Есть ли возможность получить на 6 месяцев бесплатно, если партнер заходит на VIP? Да, можно до конца мая, то есть до последнего дня мая, если не ошибаюсь, это 31 мая. Все, кто до 31 мая, 31 мая включительно, до 12 МСК зайдут на VIP, у них будет на 6 месяцев фри. Так, благодарю. Да, мы а, там, где надо... А мы, мы там не надо и в нужном месте, великолепно, плюсики-плюсики. Криптоноид на каком пакете будет доступен? Для тех, у кого есть бинар, пока да, еще 15 дней, на 3 месяца будет uh, Basic+. Plus. И все, кто на VIP, на 6 месяцев до 31 числа. Так, uh, uh, это что-то нереальное, спасибо судьбинушке, что связала с вами. Иван, спасибо за обратную связь, очень радует. Так, Германия, друзья, Огин, это будет не Франкфурт, мы перенесли uh, мероприятие на Фортсхайм. это полтора часа ну или час-полтора часа от Франкфурта, но здесь более удобное помещение, и основное немецкоязычное сообщество у нас приедет из Австрии и из юга Германии, поэтому, поэтому решили все-таки сделать форция, то есть скоро вы увидите. Так, Анатолий Космический Тигр, спасибо, огонь, первый раз на вебинаре, easy, busy, и я в восторге, теперь точно возьму на вооружение, спасибо за доверие. Алексей. Так, я сетевой бизнес 10-й дороги обходила, а здесь основатели easy business. Да, спасибо. Так, криптоноид на каком тарифе, это мы уже проговорили. Какой пакет криптоноида будет доступен, кто подключится до 30 апреля? У них все, кто до 30 апреля успели, у них будет на 6 месяцев включено. Окей, okay. uh, все, кто сейчас там уже условия новые слышали. Так, прошу прощения, я не понял, для iOS-приложения уже можно скачать в App Store. Uh, uh, смотрите, в App Store еще скачать нельзя потому что они все еще нас почему-то проверяют, уже столько времени прошло, мы уже все подгрузили, все, что нужно, у нас там нет кошельков, мы все условия выдержали, как они хотели, у нас, чтобы вы понимали, то есть мы же не первый раз это делаем, у нас один из самых лучших разработчиков российских по приложениям, то есть мы знаем все их условия, но по какой-то причине нас еще не включили. Но я так полагаю, что вот-вот это произойдет, и вы сможете с App Store прям скачать. То есть на данный момент есть возможность теста, если я не ошибаюсь, сейчас я быстро гляну на сайте, включили ли мы эту кнопочку назад. По-моему, не включили, да? Ладно, я сейчас попрошу разработчиков, чтобы включили кнопочку для тестовых, чтобы повключали. И вы сможете такое приложение, как я, в режиме теста тоже себе установить и подключить его к своему аккаунту. Так, еще вопрос. Где наш обменник сообщества находится? На данный момент он нигде не находится, то есть все это работает в фоновом режиме. Как только мы переедем на блокчейн, у вас сразу же появится возможность обменника. То есть обменник этот будет не традиционный, как вы знаете, он будет предназначен именно для наших с вами нужд, окей? Okay? Так, Германия, 5 франция, Франция. да, Карл, благодарю, жду тебя, кстати, тоже там, по максимуму приглашать своих друзей и знакомых, там будет интересно. Так, приложение готово, еще не вышло, ждем подтверждения от App Store. да, все, спасибо за поддержку, кто помог, так, все круто, все прозрачно сюда что обычно выполняется, так, еженедельные отчеты компании, все работает как часы, спасибо, спасибо, мы реально вот стараемся, работаем над этим, потому что крайне уже надоело смотреть, как все трендят, когда-то, когда-то, когда-то, поэтому мы изначально брали стратегию, сначала делаем, потом говорим, так, криптоноид, на каком тарифе будет доступен для тех, у кого есть бинар, это мы уже с вами проходили, Basic Plus, бомба, все, классно, огонь, Анатолий ждет, а, Анатолий жжет на весь мир, бывшие новичков не разорвало, Хорошо. Так, надеюсь, что э, все-таки мы же для людей стараемся, а не против людей. Если еще людей разрывать начнет, представляете, тогда нам надо будет останавливать все это движение. Так, э, даже представить не могла себе, что такие большие деньги реально можно получать. Ну, маркетинг сделан для человека. Здесь нет организатора, который получает основные суммы. Вот вы являетесь э, участником сообщества, и вы являетесь э, непосредственно его хозяином. То есть оно не принадлежит никому и всем. Так, апгрейд на VIP тоже засчитывается, Карл, обязательно. Как привести этот сервис? Я на VIP-пакете. Как приобрести этот сервис? Вы когда VIP, как только появится этот сервис, вы со своими данными, логинами и паролем сможете на этом сайте логиниться. Мы сделали такое присоединение соединение логиниться со своими данными, и у вас будет на 6 месяцев уже включено. Будет ли обучающее занятие по криптоноиду? Обязательно, Елена, будет и не одно. Так, Дарья, Дарья, Дарья, вот так, Анатолий, как думаете, если криптоноид начнет работать для а, такого количества людей, там ничего не рухнет, сигналы не перестанут а, поступать? Ну, а, смотрите, мы работаем с профессиональными каналами, и там а, с нашими маленькими ничтожными объемами вы на рынок повлиять просто, ну, мы с вами не сможем просто повлиять, поэтому не волнуйтесь, а, здесь мы следим за тем, чтобы сигналы а, не работали на вот этих хайповых непонятных монетах, а именно качественный хороший сигнал. И, соответственно, там же рейтинг будет у сигналов и их ликвидность и доходность. Поэтому элемент, как это называется, хайпов на каких-то дешевых маленьких монетах здесь практически исключен. Ну, соответственно, понятно, что первый раз делается такой сервис, где-то наверняка будут какие-то сложности. О, кстати, вы столько лайков наставили, кстати, очень большая вам благодарность за это. И, кстати, когда закончится видео, комментарии напишите еще, это для того, чтобы у нас органический трафик пошел, важно... И все-таки поделитесь своими мыслями. Я всегда читаю все комментарии. И, кстати, вот здесь вот один человек нам всегда ставит один дизлайк. Дружище, спасибо, что ты есть. Даже свою маленькую лепту ты тоже вносишь. Но вот просто когда я вижу баланс 140 лайков и один дизлайк, говорит о том, что ты реально стараешься. Спасибо тебе. На каждом видео один дизлайк от тебя мы получаем. Вот реально, прям вот с завидной завидной периодичностью, вот если все партнеры так работали, как ты дизлайки ставишь, у нас бы сообщество было сейчас уже не 40 тысяч, наверное, а уже человек 300, тысяч 300 было бы уже. Так, как можно рекламировать сообщество, если сейчас Google, YouTube запрещает рекламу, связанную с таблетой пленей? В этом-то и фишка, что устная рекомендация работает лучше всего. Посмотрите, мы нигде не рекламируемся, и у нас такая высокая конверсия, 40 тысяч регистраций, 38 тысяч, 28 тысяч оплат. То есть это то, над чем мы работаем. То есть мы хотим вернуть чистый сетевой маркетинг Таким, какой он был, а не так, что весь интернет захламлен непонятными объявлениями, непонятно чего. Давайте лучше уже поработаем друг на друга, а не на Google, и а не на Facebook. Так, супер новости, благодарю. Так, будут ли добавлены такие ресурсы, как фотографии или видео? Со временем, да, то, что мы с вами сейчас делаем, это самое начало. Мы еще даже на блокчейн не выехали, мы еще и код не открыли. Как только будет открытый код, здесь будет огромное количество разных разработчиков, которые будут представлять свои ну, как программные решения и так далее. То есть вы голосованием будете решать, что нам нужно, что нам не нужно. Благодаря тому, что вот там дается обратная связь, где вот мы здесь вот с вами смотрели, помните, да? Вот в поддержке. Вот здесь вот в частности, да. Эти разработчики будут видеть, что нужно сообществу. А, ой, кто нажал? Да. Вот. Они, разработчики будут видеть, что нужно сообществу, и, соответственно, будут предлагать свои кандидатуры. Вы будете за них голосовать. У нас скоро появятся фонды. Как только для того, чтобы появился фонд, сейчас заканчивается юридическая база. У нас сейчас будет для того, чтобы пополнялся фонд, чтобы оплачивать разработчиков, будет на вводе и на выводе 5% введено. Тем самым мы получим доступ к разработчикам со всего мира, которые с удовольствием будут выполнять какие-то задачи сообщества. Вот, это все тоже уже предусмотрено, то есть мы максимально своими финансами все оплачивали, но мы видим, что уже сейчас пришло время масштабироваться и скоро появятся вот эти фонды. И, и, кстати, у нас не будет доступа к этим фондам, они будут заблокированы, потому что это не наши деньги, не мои, это деньги ваши, и вы сами будете решать, на что их тратить. Так, отличный вебинар, шикарная презентация, мы все вместе преодолеем, спасибо. Кто-то там... Наверное, какую-то рекламу, Еще потом не буду проверять, так, благодарю. Подскажите, пожалуйста, через сколько появится записи видео останется здесь, его никто убирать не будет. Вы можете прямо сейчас уже брать, если кто не знает, как, вот здесь вот кнопочка есть «Поделиться», нажимаете, копируете или вы можете даже, например, сюда нажмете, то у вас ссылка станет длиннее, и вы можете с какого-то определенного места делиться этим видео, то есть, либо вы можете сразу же поделиться в социальных сетях, а, причем этим видео можно делиться в социальных сетях, потому что оно крайне аккуратно здесь все было проговорено, никакой рекламы, никакой криптовалюты, конечно же, вы получите свои монеты, кстати, я не проговорил, участники сообщества, которые нам доверяют до выхода на блокчейн, в какой-то момент у вас в кабинетах появятся, монетки, ну, кто во что гораздо, то есть, кто, у кого большой объем был, тот много монеток, у кого меньше меньше будет монеток, да, и, конечно же, люди, которые поддерживали сообщество, еще получат дополнительные бонусы, ну, например, такие, как э, ребята, которые занимаются контентом, которые занимаются, там, привлечением спикеров, координациями, еще чем-то, то есть для них мы готовим отдельные бонусы, то есть люди, которые не просто лояльные и, и говорят, что, классно, мы вас поддержим, какие вы молодцы, а люди, которые еще и делом поддерживают, то есть для них мы еще отдельные бонусы готовим. Так, подскажите, пожалуйста, через сколько появится запись этого видео этому было. Так, будет ли реализована покупка пакетов в обычной валюте? Виток дорожает. И... А, да-да-да, вот, Джонни, нам как раз для этого и нужна наша децентрализованная биржа, потому что вы нашли решение, как не отдавая деньги сообществу третьему лицу, то есть на какую-то стороннюю биржу, чтобы мы могли все-таки зафиксировать цену. То есть этим мы занимаемся. О, кстати, у нас еще один дизлайк. Ребята красавцы, у вас целая банда. Кстати, если по всем видео пройтись, у нас максимально три дизлайчика есть. Можете, на, на вот здесь вот если нажмете, на сайт переходите, и, ну, вернее, на канал сообщества, вы увидите, что на каждом видео есть один, два или максимально три дизлайка. Вот сейчас ждем еще третьего, третье появится, будет вообще огонь. Вот. Ну, а для того, чтобы баланс не нарушали, то те, кто лояльнее, ставьте просто лайки, и будет классно. Так, огромное спасибо, Анатолий, тебе. Просто фантастика, поклон и респект. Мы просто нужны миру здесь и сейчас, согласен. Так, Анатолий, спасибо, презентация шикарная. Так, друзья, Космос. Так, пакет Basic выше, выше до VIP. Это, видать, кто-то еще проговаривал то, что было от меня. Так, почему при подсчете процентов от сигналов проценты складываются? Ведь такого возможно только если ставить на сигнал 100% депозит. А, смотрите, в этом случае мы делали, что на каждый, на каждый сигнал мы заходили по биткоину. И по факту у нас каждый сигнал, когда он отработался, он биткоином был отработан. То есть там вы уже сами сможете выставлять риски. То есть я вам просто здесь показывал обезбашенный пример. Вот, кстати, хорошо, что вы это заметили, да? Вы сами сможете выставлять риски, на каких биржах, какой депозит должен торговаться, ну и так далее. То есть, это все там предусмотрено. Но просто мне сейчас просто удобно было показывать так, как мы у себя это тестировали для того, чтобы видеть эту рентабельность. Хорошо? Вот, соответственно, вы можете заходить тогда не с биткоином, например, а вы можете заходить там с одной десятой или с одной сотой биткоина. То есть, это все зависит от именно вашего депозита. Если у вас есть биткоин, то ну, заходите вы с одной десятой, например, в рынок. Все, так, так можете. И опять же, вы же заходите на сигналы которые вы уже проверили, проверили до этого, там же вся аналитика. Так, это, я думаю, я смог ответить. Так, это самое начало. Все, заходим на VIP. Рекламируйте не биткоин, а идею обучения. Согласен на 100%. Все, кто тащит на, на маркетинге, на биткоины, их надолго не хватает. В течение трех месяцев выдыхаются и идут искать какие-то новые возможности. Поэтому здесь важная идея. да И рассказывайте о идее людям. Люди, это во-первых, за идеей можно идти годами. А, а, а за маркетингом три месяца. Все, потом а, силы заканчиваются, потому что нет ничего идейного. Поэтому, в общем, об этом я отдельно на закрытых семинарах на земле рассказываю. В общем, угу, так, это видео можно считать новой презентацией. Если вам это удобно, да, можете делиться. Я думаю, что здесь довольно-таки качественная информация от, от первого лица, поэтому я думаю, что этим можно делиться. Так, я сейчас что-то из Easy ура! Так как быть с тем, что подключение через API к бирже небезопасно. Мы максимально безопасные условия и среда там создана. Поэтому каждый все-таки сам должен смотреть. То есть, самое важное, чтобы понимать, что API это там нету кнопки на вывод, то есть там невозможно вывести. Только все-таки, опять же, надо помнить, что это все-таки сервис торговый, и надо следить за своими депозитами. Это просто для того делается, чтобы вы могли в полуавтоматизированном режиме работать. Но, пожалуйста, без фанатизма. Все, я теперь миллиардер, потому что я купил какие-то сигналы. Это не так. Это рынок, это живой рынок. Постоянно все-таки нужно будет следить и за своими биржевыми депозитами, и а, за торгами в целом. Так, дальше. Анатолий, у вас скоро будет государство в государстве. Не боитесь, что у нас сошлют на небесном остров. Для этого делается децентрализация. То есть это должно быть децентрализованное сообщество, которое невозможно закрыть ни извне, ни снаружи. Так, Анатолий, это вам благодарность за такой мощный вебинар информации. Спасибо вам, видеокласс, космос, спасибо, спасибо. Анатолий Криптоноид – это персональный бот именно для нашего сообщества. Это нет, от, от Crypto Robotics это параллельная абсолютная компания. Crypto Robotics шикарнейший стартап, если кто-то еще не успел, я бы на вашем месте, все, кто желает где-то нормально приобрести, то Crypto Robotics токены нормальные, но CryptoNoid никакого отношения к этому не имеет, то есть это совершенно сторонний сервис. Так, есть у меня три VIP, жена, могу ли я использовать поочередную? Нет, нельзя, оно будет просто 6 месяцев от начала, и все. Так, дорогой Анатолий, вы молочага, пусть хранит вас Бог. Большое спасибо, очень приятно. А, так, а, будут рекомендации по покупкам, спасибо вам, спасибо-спасибо, благодарю-благодарю. Так, все, у меня уже время подходит, я смотрю, вы просто пишете безостановочно дальше. А, так, basic, так, так, сейчас я построю, может быть, какие-то еще были возможные. А, почему в кабинете реферальный на вебинары, а не личная ссылка. Ой, вопрос не до конца пойму. Через службу поддержки, пожалуйста, уточняйте. Так, Анатолий, отчет 6 месяцев. Free, начинает... Да, да. Так, а как начать пользоваться криптоноиды? Я... Да, это все будет, как только он появится. Так, если помощь Криптоноиды все будут зарабатывать, то должен... За убытки... Не понял. А если... Ну, это же бизнес, Илина. То есть, понятно, что кто-то где-то зарабатывать будет на биржах, а кто-то на биржах будет платить эти заработки. То есть, ну... Это просто аналитический сервис, который здесь у нас появится, и он именно для того, чтобы вам было комфортно. Так, спасибо, Анатолий. Анатолий, спасибо, благодаря ZPC. Я стала разбираться в криптовалютном рынке. Спасибо всем. Благодарю, благодарю. Все, ребята, заканчиваем. Мне реально с вами круто и приятно. И все, я сейчас включаю видео, чтобы вам еще напоследок улыбнуться. Uh, и напоследок, uh, может быть, еще пару напутственных слов. В общем, все, что вы видите, все, что услышите, я работаю без подготовки. Готовился я буквально вот uh, за 5 минут до выхода, почему за 5 минут, потому что у меня до этого были другие переговоры, я просто не успевал. Это говорит о том, что все, что я говорю, идет отсюда, от души и от сердца. Мы любим то, что мы делаем, мы живем тем, что мы делаем, мы знаем то, что мы делаем, и... Uh, я очень благодарен всем вам, что вы даже на таком начальном этапе, где мы еще такие маленькие, вот только вот от идеи, грубо говоря, отталкивались там 5 месяцев назад. Понятно, что сейчас у нас уже много всего готового, много сервисов, большая поддержка и все. Но я вам очень благодарен, что вы даже сейчас... У меня еще для вас есть несколько анонсов. Я же в Москву -то же тоже не случайно ездил. Нас поддерживают на очень высоком уровне. У нас поддержка в разных государствах на очень высоком уровне идет. Единственное, что нам сейчас, это, конечно же, время. Вот. А время с вами коротать. Очень легко, быстро и удобно. Большое спасибо, что вы есть. До скорых встреч. Я жду вас всех на офлайн мероприятиях. Пока еще у меня есть возможность выезжать на них, пожалуйста, посещайте их. Все. Большое спасибо, до скорых встреч, до встречи все, кто в Германии со мной э, на Форцайме, э, на открытом форуме э, для знаний, все, кто в Казахстане, до встречи в Казахстане, все, кто в Минске, до встречи в Минске. В Минске я буду сам тоже как спикер на этом форуме, поэтому вы все приглашены. Помните, всего лишь 150 билетов. 150 билетов для 28 тысяч пользователей – это немного, поэтому как только не появится, сразу же резервируйте для себя. Все, кто зарезервирует и не появится на этом, придется заплатить. Потому что, ну, чтобы не страдали те, кто э, все-таки хотел поехать и не получил. Все, друзья, до скорых встреч, всем пока.